Итак, друзья, сейчас я вам расскажу про маркетинг и расскажу про стратегии. Также я вам объявлю новости сейчас, вот первым делом. Сначала объявили новости, что у нас на сервисе King Profit появится две новых рекламных услуги. Первая она появится прям буквально скоро, вторая, ну не знаю точно даты нету, но я думаю, что до конца данного месяца она уже у нас будет. И это будет не просто услуга, это будет бот, новый бот для Телеграма, который нужен практически, ну, всем он нужен, тем, у кого есть каналы, либо чаты Телеграм, потому что он будет давать возможность делать автопостинг в свои вот эти чаты и каналы, и можно будет программировать, либо конкретное время, когда вы хотите на протяжении там, любого периода времени, там, периода месяца, например, вы можете распорядок выставить, когда у вас будет отсылаться какое-то сообщение, ваши несколько каналов сразу одновременно или там выборочно, то есть вы сами сможете регулировать, то есть вы сможете составить серию писем, серию сообщений постов, которые будут публиковаться либо в один, либо в десять ваших э, каналов, и таких, соответственно, вы сможете сделать несколько, да? то есть э, на одни чаты канала одна информация, на другие чат канал другая информация э, автопостинга идет. Это удобно чем? Во-первых, когда у нас идут постоянно сообщения, а даже если человек выключил уведомления о, э, от, этого, от этой группы, то в любом случае он поднимается у нас наверх э, среди всех сообщений. И вероятность того, что человек увидит, повышается намного. Соответственно, это первый плюс. Второй плюс то, что... Это можно делать автоматически и не только в чатах и в каналах, а, то есть, а, которых которых вы там ведете что-то, да, можно создать абсолютно новый а, чат, добавить туда, заказать людей, которые, которые услуга тоже у нас будет на сервисе, то есть а, вы сможете заказать туда а, людей а, именно с какой-то по конкретным интересам. ну, например, вам нужны инвесторы, ин ваш новый чат. Вы создали список а, сообщений, которые будут идти в этом чате. И люди туда прибавляются. Вы заказали инвесторов, значит, туда будут идти люди с а, чатов по инвестициям. То есть с каких-то чатов, где какой-то проект инвестиционный, и там несколько проектов. И они будут добавляться к вам в ваш чат. И в чате автоматически будет идти вот эти автопосты, которые вы там запрограммировали. Таким образом, у вас будет кто-то читать ваши сообщения, кто-то будет регистрироваться. И чем, соответственно, больше у вас будет людей заходить в этот чат, тем больше будет регистрации. Вот. И все, то есть это работает. Будут те, например, по любому другому проекту, там, по здоровью, или кто-то будет использовать не для нагона трафика, да, имеется в виду, чтобы вот именно сразу регистрация, кто-то будет использовать как рекламу то есть в этот чат-бот он запустил там пять-десять своих реклам каких-то про что он обычно рекламирует у него у человека есть какой-то канал там по какой-то теме например в котором там много тысяч человек да и он соответственно включает данную рекламу и она будет автоматически а, публиковаться то есть там будет общение идет да то есть люди переписываются в определенный момент бам реклама бам реклама то есть а, то есть это хорошая услуга, которая нужна очень многим людям. И тем, кто имеет каналы и чаты свои уже в Телеграме, таких людей огромное количество. И тех, кто не имеет э, ни чатов, ни каналов. То есть он сможет свой чат раскрутить и э, вставить туда рекламу, и, соответственно, получить заработок. То есть это будет очень крутая услуга, и э, то, что их будет две, вот именно и та, и та, это еще лучше, то есть еще повышает возможности по рекламе, и с нуля даже дают возможность тем, у кого еще вообще ничего нет, и соответственно все эти люди будут оплачивать с рекламного баланса, а чтобы купить рекламный баланс, нужно купить рекламный пакет, который стоит у нас либо 5, либо 20, либо 60, как наш в виде шахматных фигур, да? пешка 5, конь 20, дальше идет слон там и так далее. Там и Соответственно, за каждую покупку рекламы вы получаете также место в партнерской программе проекта King Profit. А партнерская программа настолько идеальна, что она дает э, то есть отложенных вами средств в рекламу, она вам будет давать еще и заработок. И так как у нас люди будут постоянно покупать рекламу, нам не нужно будет привлекать постоянно новых и новых и новых людей для того, чтобы зарабатывать по партнерской программе и мы сможем продвигаться уже без привлечения новых людей. Но понятно, что если так возможно, то еще больше новых людей к нам придет, потому что они увидят эту возможность зарабатывать пассивный доход э, на партнерской программе King Profit. Еще плюс к этому, используя инструменты, э, программы и возможности рекламы, которые есть у нас на сайте, и которые будут постоянно увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. И, соответственно, чем больше будет инструментов, больше будет возможности по рекламе, тем больше будет тратиться рекламный баланс у нас, у нас ежедневно, а чем больше будет тратиться рекламный баланс, тем будет быстрее двигаться маркетинг, партнерская программа проекта King Profit. Сейчас я вам показываю на экране, я вам показываю вот этот маркетинг, то есть, соответственно, каждый, каждая покупка каждого рекламного пакета, вы покупаете за 5 долларов, у вас 5 долларов, на рекламном балансе и вы сможете заказывать, тратить эти рекламные а, доллары на рекламу и инструменты, которые будут постоянно добавляться в проект. Но плюс к этому вы сразу же а, получаете место, с которого идет заработок вашим партнерам, тем, кто вас пригласил или под кого вы встали. Полтора доллара сразу же идут вашему спонсору, то есть непосредственному человеку, как, по чьей ссылке вы зарегистрировались. Пять долларов встают в семиместную матрицу и здесь очень много разных вариантов много э, вариантов по э, заработку потому что э, здесь система клонов которая делает очень большое движение то есть если например у нас кто-то закрывается в последнем столе он у нас называется король да, в виде шахмат э, соответственно у нас идет э, сразу заработ, то есть 300 долларов кто-то зарабатывает э, и может их выводить 280 долларов у нас покупается клон, который идет а, в предыдущий стол. То есть вы получаете клона, который встает под то сверху вниз, слева направо от вашего верхнего места. То есть он может встать как под ваши клоны, он может встать под клоны вашей команды. Ну, то есть непосредственно по теме, кто а, вместе с вами работает. Он не под весь там проект, а именно под ваш, а, вашу команду. И кто-то из вашей команды, либо вы сами получаете денежку на вывод и у вас также клон создается этого человека создается клон в предыдущий стол там под кого-то тоже он встает кто-то зарабатывает денежку и у кого-то тоже создается клон который идет в предыдущий стол и также а, идет заработок и клон в предыдущий стол и также идет у кого-то заработок и клон в предыдущий стол это все происходит а, за несколько секунд то есть система рассчитывает, кому нужно платить, у кого создается клон. И, соответственно, как только у кого-то закрывается одно место, сразу же получают выплаты несколько человек. То есть один, потом два, потом три, потом четыре, потом пять, потом шесть. То есть шесть человек от закрытия одного места. Шесть человек получают выплаты. То есть если у нас закрывается место в третьем столе ну вот это например то значит соответственно идет во второй э, клон кто-то там зарабатывает и в первый то есть и абсолютно у каждого человека то есть данная система клонов она увеличивает как возможность заработка потому что вы не одним не на одно место зарабатываете в четыре раза умножаете стоимость данного места а у вас если 10 соответственно 40 раз вы можете увеличить и когда вы будете это увеличивать, оно еще создаст новые клоны. И, соответственно, чем больше а, у вас движения и у, заработка у вас, у ваших партнеров в структуре, тем больше, опять же, вы зарабатываете. И у нас нет верхних, нет а, тех, кто наверху, а, тех, кто внизу. С данной системой клонов может быть такая ситуация, что вас пригласил человек. А, вас, и такой системы, кстати, очень много здесь. Сейчас я вам покажу просто на экране как может на своем кабинете, например, примере своего кабинета, где вы увидите варианты, как у нас идут переливы друг к дружке. То есть вас пригласил человек, который, с которого он с вас заработал, но потом он встает передливом под ваш аккаунт, и вы уже с него зарабатываете. Потом вы опять же можете под него встать, он с вас зарабатывает, потом он опять под вас. И это, то есть, постоянно идет перемешивание людей и тех, кто даже может быть такая ситуация, что вы заработаете со своего спонсора больше, чем вы сами вложили, потому что он больше вам сделал переливов. То есть в данном маркетинге это вполне возможно. И сейчас я вам на примере этого дела покажу, на примере своего кабинета. Вот показываю вам свой кабинет. И захожу в раздел матрицы. Вот вы видите, что на мной стоит один человек, потом э, стоит другой. Нажимаю ниже и смотрю, что под этим человеком уже два места, даже три места я занят. То есть, соответственно, он мне принес одно место заработка, а я ему принес три места заработка. И, э, соответственно, он уже в плюсе, потому что я ему, ну, то есть я ему больше денег мой, мой аккаунт принесли, чем э, дали, дали его аккаунты в систему, понимаете? Дальше вот смотрим, то есть теперь он же вот стоит уже под ним, да, я тоже кого-то там закрыл, дальше смотрим там, теперь опять этот подо мной встал, дальше смотрим, потом я уже под ним встал, то есть постоянное перемешивание, он сам под собой вот, например, встал. А дальше смотрим например и вот теперь я ему опять прибыль принес и то есть таким образом происходит постоянная перемешка и мы все друг по другу даем по сути заработ. и еще какой немаловажный момент то что мы не, ну, переход у нас только один раз то есть если вы переходите спешки у вас нет коней, еще ни одного аккаунта то Спешки будет один раз с каждого заполнения из этих четырех мест накапливаться на переход. После того как вы получите место в коне, то все ваши клоны уже сразу получают выплату. То есть встает одно место, человек получает три с половиной доллара. Встает второе место, он получает три с половиной доллара. Встает третье место, он получает три с половиной доллара. Встает четвертое место три с половиной доллара и плюс 30 процентов каждый раз зарабатывает ваш спонсор, ну или спонсор этого человека, потому что ну, имеется в виду, если это купленные, если он покупает их ну, сам, то тогда происходит. Если за счет клонов происходит, которые автоматически создались, а они вручную куплены, то тогда не начисляется вот это по 30%, но клоны выплачивают все сразу. И получается, что с каждого такого места, которое вы имеете в пешке, вы зарабатываете 4 раза по 3,5 доллара сразу. Дальше еще какие моменты есть стратегии. Например, если у вас, вы знаете, что ваш реферал, он э, находится, например, в Коне, и у него здесь занято три места, а четвертое нет, вы знаете, что при заполнении следующего четвертого места, вы, он перейдет в следующий там стол слон, который называется, и вы там заработаете... Э, 24, 28, да, долларов, 28 долларов, в третьем, да, 28 долларов вы заработаете. То есть вы покупаете клона на 14 долларов, который встает здесь, да, вы покупаете. Он переходит к вам а, в следующий слона, и вы зарабатываете 28 долларов. То есть вы можете подставить здесь своего клона своему партнеру, и с этого еще и заработать но не забывайте про то что у нас при таком движении вы поставили клон значит у вашего э, партнера который закрылся у него образуется клон в предыдущий стол и он может уже встать под вас вы там можете заработать и так как четвертое место у него заполнилось, уже идет он под вас куда-то вставить следующий э, следующий стол и приносит вам 28 долларов и клона который у вас создается идет опять во второй стол кого-то закрывает кому-то также приносит деньги еще и еще идет клон опять в первый стол и там еще кому-то может быть вам может кому-то из ваших партнеров приносит деньги то есть с одного места такая скорость вы можете сделать это самостоятельно вы можете просмотреть маркетинг матрицу и выстраивать абсолютно всех ну в самом низу да куда вы там э, хотите вот мы нажимаем кнопку «Купить», и, соответственно, человек э, встает сюда. Вот я нажимаю, меня спрашивают «Подтвердить», я нажимаю «Подтвердить». Я подтвердил, а, и у меня, ну да, купилось, нам просто клон было засечь. И смотрим, куда он встал. Ну вот, сюда он и встал, под это же место. Значит, кто-то... Опять же, я, видите, <смех> опять же, я заработал сам себя, по сути. Но у меня еще клон создался, который пошел в предыдущий стол, либо я заработал. Еще смотрите, какой момент. Когда вы знаете по матрице, что вы будете сейчас получать, то, например, вы пригласили партнера, который, у которого нет там на вход 5 долларов. Ну, к примеру, вы перевели ему 5 долларов, он через перевод, который есть у нас в финансах, он покупает данное место. Вы зарабатываете 1,5 доллара реферальные. И 3,5 вам идет по матрице. То есть все полностью деньги, вот эти 5 долларов, вы возвращаете. То есть никто ничего не. Вы ничего не теряете. В этом случае, но у вас приходит новый партнер, у которого 5 долларов на балансе рекламного. Он может заказать рекламу себе. Но если он дальше будет кого-то приглашать также, он будет дальше зарабатывать, двигаться и вас двигать. То есть, если вы видите, что человек рабочий, это имеет смысл делать. Если человек, ну, человек ничего делать не будет, конечно, от этой манипуляции вам смысла нет. Но есть такая возможность, ничего не тратив, зарегистрировать человека, дать ему такую возможность и рекламы, и заработка в нашем проекте. И, друзья, чем будет больше у нас рекламных инструментов, чем будет больше возможностей, вот скоро у нас появится здесь меню заказа и соответственно чем будет больше возможности рекламы тем будет больше и быстрее тратится рекламный баланс а чем будет больше он тратится тем соответственно люди будут его покупать покупая рекламный баланс будет постоянно делать переливы постоянно делать вот это движение во всех абсолютно матрицах И за счет этого у нас будет заработок денег уже без привлечения новых людей. Нам не нужны будут новые люди постоянно, которые должны приходить, чтобы мы зарабатывали. Мы уже будем среди нашей вот комьюнити, э, так скажем, зарабатывать э, каждый день. И с данным маркетингом можно зарабатывать 500 долларов в день, 300 долларов. То есть одно закрытие, оно порождает сразу несколько закрытий. И, соответственно, вы сможете зарабатывать там 50, 100, 200 долларов в день это очень даже хорошо то есть я плюс еще у вас возможность вот, не тратив ни одной копейки подписывать людей там, и так далее и так далее и так далее то есть все возможности созданы для того чтобы люди зарабатывали все больше и больше и больше вот. думаю рассказал я хорошо сейчас остановлю я запись и дальше уже вопросы друзья.